Ну и если говорить о самом большом грехе, то самый величайший грех, грех не менее греха убийства, это грех преступления против любви, грех любви проданной и купленной. Верность, как таковая, есть первоначальный принцип мысли единого. И любовь есть первоначальный принцип чувства единого первотворца. И верность любви не знает разлуки. И вся наша Вселенная связана, дышит и вечно движется вперед живой любовью. И вот то, почему еще наш мир не разрушен, да? Почему мы еще с вами живы? И радуемся этому миру, в котором живем. Потому что еще на земле не иссяк источник безусловной божественной любви. И в сердцах многих-многих людей этот источник раскрылся сейчас.